Это называется шестигранник Совсем как мы У нас две руки и две ноги Но мы все разные Например, я гораздо выше от тебя Может быть, но я-то быстрее Это мы еще посмотрим Ты меня не поймаешь Ай-ай-ай-ай вы меня слышите? Прием, прием, прием Бузи, мы потеряли связь. Мне это не нравится. Бузи. Бузи. Бузи. Без <мыви> Не могу дышать. Поют синие игрушки. Спят мои герои на розовой подушке.